В центре Алании, недалеко от магазина LC Вакики. Все его знают, поэтому запомните. И сегодня мы хотим вас познакомить с одним очень интересным человеком, который является владельцем ЕС yes Оптик. Но, почему мы с вами идем сегодня в оптику? Потому что многие из вас хотят знать цены на различные товары в Турции. И поскольку я ношу очки и ищу для себя особую оправу, я хочу фиолетовую оправу, мы решили посетить один из магазинов оптики. Были мы в очень разных магазинах и пришли буквально на днях в этот магазин. И вы не поверите, я нашла там для себя оправу фиолетовую, кругленькую. Покажу вам ее чуть-чуть позже. И что самое интересное, владелец этой оптики занимается этим бизнесом уже в третьем поколении. Цены в оптике достаточно приемлемые, поэтому если вы не носите обычные очки с диоптриями, как вот эти вот обыкновенные я ношу, но, естественно, приезжая в Аланию, вы все носите солнечные очки. И, конечно же, солнечные очки тоже должны быть качественными. Поэтому в этом видео я хочу вас познакомить с ценами, с ассортиментом одной из оптик в Алании. А далее вы уже решите сами, нужно вам покупать более дорогие очки или нет. И, конечно же, мы послушаем профессионала. Я думаю, что вам будет интересно это видео, поэтому... Оставайтесь с нами, и давайте пройдем в оптику, посмотрим цены и ассортимент. ЕС Оптик находится недалеко от магазина LC Вайкики, вы уже видели. И для того, чтобы найти ЕС Оптик, вам нужно пройти магазин и фруше по этой небольшой улочке, и вы увидите непосредственно саму оптику. Здравствуйте! Здравствуйте, Бэй! Друзья, хочу вас познакомить с Левен Бэем, он владелец ЕС Оптик. И сегодня он нам расскажет все самое интересное об оптике, о своих товарах, ну и, конечно же, ценах. Бей, для Озаман, пошла Озаман. Тогда давайте начнем. ваши оптики есть солнечные очки, обычные очки. Какие оптики? Какие оптики? E, optik çerçevelerimiz. Önce güneş gözlüklerinden e, bakalım. Tabii e, ki. E, güneş gözlüklerinde e, her bütçeye göre güneş gözlüğümüz mevcut. E, örneğin şöyle gösterebilirim. 100 lira. Herkesin rahatlıkla alabileceği. Hı hı. E, dışarıdaki e, gözlüklerden kat be kat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 Kesinlikle ve kesinlikle kırılacak şekilde. Yani. size burada yine bir şey daha göstermek Mesela istedim. Mesela bu gözlükler orta fiyat değil mi? Evet, şimdi 100 liradan başlayan grubumuz mevcut. Bunun haricinde tabii ki yukarıları doğru 600, 700, 800, 1000, 1200 gibi rakamlar. Hepsi zaten dünya markasıdır. Hepsi ofisiyel çerçevelerdir. Örneğin bu yıl Türkiye pazarısına girmiş olan Balanse bir İtalyan markamız yine ha, mevcut. Onu ben duydum. Evet, ee, Bunlar ne kadar mesela? Bunun örneğin fiyatı e, 900, e, 42. 942 lira bunun fiyatı. Hı -hı. Gerçek Svarovski'ten mi? Ha, настоящий сваровски. O çok şık. Черт ага. А, еще, дорогие друзья, знаете, что я заметила в этой оптике, что мне очень понравилось. Здесь на все оправы фиксированные цены и все цены в лирах. То есть, неважно, иностранец, вы турок или нет, здесь везде есть фиксированные цены. И, как Ленбей сказал, от самых бюджетных оправ за 100 лир, например, до дорогих оправ за 1000 лир и больше. Но самые дорогие очки мы вам еще покажем. Bu hmm. senedeki moda zaten görmüş olduğunuz bütün ürünler 2018 senesinin gözlükleridir. Hmm. Hepsi en yeni dizaynlar. Aynı şey mi? Kedi, göz Kedi, kedi. kediler mevcut. Yine şu küçük e, hafif çekik modeller. Hmm. E, yine e, Bu Gigi Hadid modelleri diyorlar zaten ağırlık olarak o kullanıyor. İşte Anna Hikman olsun, Hermosa olsun. E, yine erkek bölümümüz için e, Zayis firmasının üretmiş olduğu Da, Davidov, e, Jaguar, Porsche Design, e, keza Fransız malı, Cerotti şöyle gösterebilirim. Hı hı. O zaman sizde sadece Türk malı e, gözlük değil değil mi? Hayır ben de sadece Türk malı yok. Hepsi zaten e, Türk malı olarak Türkiye'nin gururu diye söylüyorum zaten. Hı hı. İki firma var mevcut olan. Ee, bir tanesi Benix, diğeri de bu Svink demiş oldum. Svink ve Benix. Benix. Benix. Evet, Tür bunlar, onlar %100 Türk, malı. Türk malıdır. Aha. Ve onlar fiyatlar ee, orta ortalama. Yani en pahalı ürünleri zaten onların yaklaşık olaraktan 150 liradır. Yani en pahalısı. Evet. Öyle evet. mi? Görüyorum Ama. evet. Vidno evet. fotografi. Görüyorum evet. Bir yüz var. Evet, orada bir yüz var. Aha. O on ne, ne demek? Bu polarize demiş olduğumuz. E, tamamen yansımayı Ortadan kaldırma özelliğine sahip, hı hı. İşte, araba kullananlar için ya da plajda uygulayanlar için, hı hı. denize giren kişiler için ideal bir Herkes alıyor. tabii ki ucuz almak istiyor değil hı hı. mi? Hı hı. Evet. Ve tabii ki sokaklarda, mağazalarda 5 lira, 10 lira, 15 lira fiyat hı hı. gözlük var. Evet. Ama siz anlatabilir misiniz? Neden? Bu ucuz gözlükler zararlı olabilir. Şimdi ucuz gözlüklerdeki en büyük sıkıntı bunlar petrol atığından yapılmış olan çerçevelerdir. Hı hı. Tamamen ve tamamen plastik ham olduğu için hı hı. insanların tenine de çok büyük zarar verici özelliğe sahip. Hı hı. Bizim zaten en başından beri Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanlığı da zaten bunu ısrarla E, gazetelerde olsun, dergilerde olsun, televizyonda olsun sürekli hı hı. bunun yayını yapmakta. dışarıdan Çin malı gözlük almayın. Ha, devlet mi? Devlet bunu söylüyor. Bu devlet zaten. politikası. Evet devlet politikası. Ha. Çünkü ama siz bakmayın biz turizm bölgesinde yaşadığımız için turizm bölgesinde maalesef arkadaşlar bunu yapıyorlar. Hepsi gözlükler ondan Çinden mi geliyor? Hepsi Çinden geliyor. Yine dünya markası örneğin Rayban bakın. Hı hı. Çok popüler ve çok kaçak. Evet, şey zaten vardı. şöyle gösterebilirim bakın size. Direkt yani Median Itali diye e, hı hı. mevcut. Yine bunun haricinde size göstereceğim Japonya'da. Bunlar mesela ne kadar bu gözlük? Bu gözlük 620 original. lira. Aha, Bunlar da orijinal ray, ray hı hı. 620 liradır. Bunların %25 iskontosu mevcuttur. Hı hı. Ee, bir soru daha. o Bu... E, Bu çok ucuz gözlük değil değil mi? Orta segment tabii evet. ki. Orta segment ee, gözlük. Bu gözlükler için sertifika şey, mı? Tabii ki. Ben onu hemen göstereyim size. Aha. Alınan her gözlük için Minareler firmasının kendi Aha. garanti belgesi. Sertifikat. Sadece hmm. e, gönüş gözlük değil, numaralı güneş tabii gözlük Numaralı güneş gözlüğü de yapıyoruz. Numaralı Aha. güneş gözlüğü için de e, şunu size söyleyebilirim. Buradan alacağınız, seçeceğiniz, örnek olarak şöyle bir çerçeve. Hı hı. Bu çerçeveye de, örneğin, buradan seçeceğiniz renk tonuyla... Rengi süreceğim. ...mожно wybrac, raznı cvita, stikla. Bu tonları, ya da istenilen herhangi bir renk tonunu, biz burada müşterilerimize numaralı güneş gözlüğü olarak evet. yapıyoruz. Ana gözlüğü göstereyim bu arada. Aha. Сейчас нам покажут самые дорогие солнечные очки, которые есть в ЕС Оптик. Самые дорогие солнечные очки. Шимные. Я даже их. Гуччи, фирма сына. Что угу. Стоят они 3480 лир. Настоящие Гуччи. Озламбанданиди. Коби. кучи за 3480 лир. Бунарда хафиф легкие нардо Да? модель мы Это модель этого года. Очень большие и шейги бы е не мода. Сексенлерги бы, дохсанлерги. Да, да, да. Повысил сексенлерги. Да, да, да. Повысил. Ama başka özellik var mı? Tabii ki. Şimdi e, göstermiş olduğum bütün güneş gözlükleri Hı -hı. E, el yapımı. E, bu 22 ayar er altındır. Hı -hı. Öyle söyleyeyim size. tam e, 22 ayar er altın ve gerçek taşlardır bunlarda. Hı -hı. Üzerindeki e, yine cam da e, tamamen altın e, tozu yapıla, e, kullanılaraktan yapılmış olan bir üründür. Bu da Buse'nin modası değil mi? Bu da Buse'nin modası. Hı -hı интересная форма, оригинальная. Вине, микрограф, Кристин Диорда, сегодня бирюнгиостер... Шей пилот, пилот модели, биде, не дэмбокалар палади, норма, шертлар Yine kristal camdır bu. Hı -hı. Ee, dış or iç ortamla rengi bu olmasına rağmen yine dışarı çıktığınız zaman UV ışığı ile birlikte daha koyu oluyor. Daha bir yüzde on kadar daha koyuluk oranına sahip oluyor Hı -hı. Şu şekilde. Nu ve şimdi, bakalım, bakalım. Şimdi bakalım. Bakalım. Bakalım. Bakalım. Bakalım. Bakalım. Bakalım. Bakalım. Bakalım. Bakalım. Bakalım keza yaşayan vatandaşlarımız hmm. olsun. Onların da örneğin acil olarak bir göze ihtiyacı olduğu zaman kendi yanlarındaki canlılardan ölçümünü yapıyoruz bu cihazda. Bu izimler. Pozlama benim bakalım. Sizinkini bakalım. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Ага, правый глаз, левый глаз. Окей, да. Современные технологии. Друзья, у меня очки, я их постоянно везде бросаю, и на моих очках очень много полосок. Или Левен Бэй говорит, что это тоже вредно для глаз. Ну, Şimdi, Blue diye, yeah. size Hı -hı. herkesin elinde cep telefonu, tablet, bilgisayar, herkesin zaman olduğu. Piyasada satılan normal antirefleri, camları yaklaşık Biz hı hı. E, tamamen teknolojik olması açısından insan sağlığı, insan gözü daha rahat e, etsin diye Blue Control dedikleri firmaların yeni çıkarmış olduğu şu size camı göstereceğim. Normal şartlar altında standart organik antirefleri camı buraya koyduğumuz zaman görmüş Fakat Blue Control camımızı koyduğumuz zaman yine burada bakın и стекло, которое защищает от солнца. Видите, в чем разница? Не пропускает лучи. Вы даже можете прийти сюда и проверить там аппаратчики. Сейчас проверим мои очки. Старые пропускают ли они солн солнечные лучи или нет? Видите, мои. Чок Видите, мои очки пропускают чуть-чуть, поэтому нужно срочно менять. Чок очки. Koyup, şekilde, Друзья, я нашла себя оправу. Я хочу фиолетовую оправу. Прям вот фиолетовую, чтобы она была необычная. И сейчас посмотрим, как мне идет такая оправа или нет. Только не говорите, что это смешно. нас Gayet güzel. güzel ama biraz şey komik değil mi? Yok hayır tam evet. tersine. E şimdi yuvarlak bir... gözlük. Aha. Yuvarlak gözlükler zaten şuanda en rağümde olan modellerden bir tanesi. Ama ben zaten deli birisi. Çokta çokta çokta çokta çokta çokta çokta çokta çokta çokta çokta çokta çokta çokta 90, 90 всего 99 лир ну со стеклами я думаю что эти очки получится наверное, лир 150 200 они выйдут так что вот эти вот очки я обязательно куплю себе Bu, iki okay. Gelip, buradan. İçinde, друзья напишите обязательно в комментариях Какие вам очки понравились, мне понравились вот эти вот очки, поэтому, как я вам и говорила, здесь очень много разных оправ, от очень экономичных до э, супер. Здесь это еще разница. есть э, мастерская, где непосредственно где непосредственно очки делают, то есть э, стекло, под, э, оправу, стекло под оправу подгоняют. Сейчас нам покажет профессионал, как это все выглядит. Давайте посмотрим. Там, там тоже у них суперсовременные технологии. Вот такой вот аппарат какой-то очень интересный. И все происходит здесь автоматически. Когда, а, когда вы покупаете очки, понятно, что здесь простые, простой пласт, пластик. Да, или пластик вынимаем этот вынимаем пластик и что мы делаем да, вставляем очки сюда для того чтобы их просканировать uh -huh. Şimdi, а, все это кабану. компьютеризированная система их сканирует компьютер для того чтобы шейчин uh дору, -huh. для того чтобы вырезать правильную форму стекла для ваших очков если нету стекла с вашими диоптриями то их могут привести потому что например у меня сложные глаза и поэтому их нужно будет заказывать на фабрике Vesaire, uh -huh. То есть ваши очки могут сделать за один день, если есть готовые стекла. Если нет, если они приходят с фабрики, то ну, займет примерно два 2-3 дня. Şu Сейчас это, нам да. покажут, каким образом вырезают... Uh -huh. %10 немножко, -10 немножко цветные kahve, стекла. Yeah. Сейчас нам покажут, как это все дело вырезается. Я, например, ни разу... Сама я не видела. Было одачарином. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Yirmi. O, o Çocukluğundan. <gülüyor> Neden? Neden? Babam eskiye, da uh -huh. elim daha yatkın benim bu işe. İzmir. İzmir. Takim образом <gülüyor> <gülüyor> в машину вот видите вот такой вот формы теперь сейчас нам вырежут стекло для очков все замеряют на компьютере очень конечно все это интересно сейчас посмотрим друзья я первый раз сама все это вижу поэтому я как как зоопарки Закрываем. Мы? Uh -huh. И нажимаем старт. Все. Начинается процесс ee... процесс обработки стекла для очков. А -а -а. Сначала машина измеряет Толщину стекла, видите, там много разных э -э, резаков и подгоняет именно к правильному резаку, измерили толщину и теперь именно этот резак... Слушайте, нет, нет. Ага. Обрабатывается примерно 5 минут и представляете. 8, 9, <Aha .alayla> Все это обрабатывается <l Cats> и через 5 минут ваши очки готовы. Это что-то что-то просто потрясающее. <gülüyor> вот так вот выглядит стеклышко, которое мы вырезали. Вот для этой вот оправы. Там вам сонра на Берем оправу. Чапановый Sonra... тест полируем в общем вот так вот друзья делают очки я думаю что вам тоже было интересно узнать все сколько пять минут и ваши очки готовы посмотрите новые современные легкие очки готовы к носки вот такое вот интересное путешествие друзья мы совершили в ЕС yes оптик я думаю что вы узнали тоже много чего интересного поэтому обязательно приглашаем вас в ЕС yes оптик к левентбею он всех ждет и конечно же да, конечно же не забывайте что глаза это самое важное практически самое важное что у нас есть и покупайте качественные очки левентбею Левен, вы приглашаете всех в uh, ЕС-оптик, yes обязательно приходите. Uh, даже если вам нужны только солнечные очки или любые другие, я думаю, что вы здесь найдете много интересных оправ. Ну и, конечно же, если хотите, тоже можете посмотреть на новейшие технологии. Поэтому, друзья, где находится ЕС-оптик, yes вы знаете, обязательно приходите и... Знакомьтесь с Левенд Бэем и покупайте, конечно же, качественные очки себе, своим детям, родственникам или друзьям. Ну, а на сегодня мы с вами общаемся. Обязательно оставляйте комментарии внизу, если у вас есть вопросы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать в Ясоптик.